В одном человеке могут сочетаться сознания различных богов, но, возможно, есть доминирующий канал, а есть дополнительные каналы. Как вычленить основной и как он коррелирует с дополнительными? Если человек видит очень много знаков в окружающем мире, во снах, в приходящей информации и идет хороший контакт при работе с одной богиней греческого пантеона, можно ли считать ее доминирующей в своем сознании? и меньшие по количеству, но не по значимости знаки еще по двум-трем божествам из северного пантеона. Как быть с ними и выстраивать работу? Ну вот это, наверное, продолжение того же, что я, о чем я только что говорила. Ответ на этот вопрос станет более очевиден, если все-таки привести сознание вот в состояние исключение человеческой компоненты из образа бога. Богиня из греческого пантеона, как вы ее сейчас себе видите, она имеет описание, а описание всегда конечно. Описание формирует образ, формирует личность, формирует характер, формирует функционал. Но любое описание сделано для удобства. Вы когда, коллеги, покупаете домой какую-нибудь технику, разве достаточно будет, если вам просто принесут инструкцию? Ну вот вы купили холодильник, вам принесли технический паспорт и инструкцию, как пользоваться, а холодильника не привезли. Вот загон человека, Бога в человеческую форму ⁇ это вот приблизительно таким вот образом. Да? То есть вполне достаточно описание, зачем нам холодильник. Нам все там рассказано, как он морозит, что куда класть, когда отключать, когда выключать. Ну зачем нам холодильник? Право, ну сущие пустяки какие-то, место будет еще тут занимать, стоять. Вот это приблизительно вот точно такое же отношение и к божеству. Да? написан функционал, ну и, и хватит. А чего мне там взаимодействовать? А взаимодействовать это постоянно сравнивать собственный контакт да, с описанием. И вносить в это описание, возможно, какие-то коррективы, расширять, дополнять, что-то убирать, что-то раскрывать по-новому и так далее. Не взаимодействуя, ничего не получится. А... Вот что важно. Проявление какого-то Бога в своем сознании, оно абсолютно безошибочно, когда ты контактируешь с его историей, с его проекцией в самом себе. Знаете, вот иногда есть такая расхожая фраза, когда человек уходит из жизни или подводит итоги определенного этапа своей жизни, как бы считается показателем правильности этого человека, когда он говорит, что если бы выдалась вторая такая жизнь, он бы прожил ее, наверное, точно так же. То есть обычно как сознание человека в такой формулировке относится очень положительно, даже очень благородно. Значит, человеку не в чем себя упрекнуть. Значит, человек не то чтобы доволен своей жизнью, возможно, чего-то в ней и не доставало, но то, что в ней было, ему настолько по сердцу. Он настолько с собою, подчеркиваю, не жизнью, а собою доволен, что, скорее всего любой другой сценарий, ну если не пугающий, то по крайней мере ну, исключающий да, такое вот удовлетворение самим собой. Это не хорошо и не плохо, это просто как бы оценка собственной доблести, наверное, да, оценка собственных достижений. Вот при контакте с легендой о божестве и с самим божеством происходит состояние очень близкое вот, так, вот к этой описанной формулировке. То есть если бы ты оказался на месте вот этого описания, то, скорее всего, ты бы поступил точно так же, и тебе бы не в чем было себя упрекнуть. Ничего бы ты не изменил в этом повествовании. Понятно, что это очень субъективное отношение очень субъективно, да, потому что любой другой скажет, вот здесь твой Бог не прав, и ты соответственно тоже, вот здесь он неправ, вот здесь он дурак, вот здесь он глупый, вот здесь он подлый, вот здесь он как-то некачественно. И это всего лишь оценка другого божества, этого божества. А вот вы понимаете, да, возможно, вот здесь глупо, вот здесь некачественно, вот здесь он был слаб, вот здесь он был нечестен, но я бы поступил точно так же, потому что он это я. Возможно, сейчас мы бы вступили с ним вместе по-другому, а вот тогда, наверное, будет точно так же. И, наверное, где-то в глубине души отпечаток причины этого поступка лежит и во мне. И загони меня ситуация в глубочайшую, в глубочайшую омут непонимание конфликта, например, с окружающим миром, из всего возможного алгоритма достижения результата я выберу именно тот, который отпечатал вам этот бог, даже если он не приведет к победе, но он приведет к, этому, вот к тому самому чувству, когда мне не в чем себя упрекнуть. Вот, наверное, контакт с богом, со своим, Нужно оценивать не с точки зрения, прав он или не прав, а с точки зрения, пережил бы я вместе с ним эту историю или не пережил. Наверное, как-то так. Если вы достигнете вот такого эффекта, вопрос, что делать с остальными богами, у вас не будет возникать. Вы увидите, что они либо грани его, либо не грани. Если грани в чем, если не грани, то в чем. Взаимоотношения со своим Богом это всегда очень тонкий, очень интимный процесс. На него нет никогда правильного алгоритма, как установить контакт и что ты при этом должен чувствовать. Любой, кто скажет вам, как оно должно быть и что вам надо делать, ну попробуйте. Если не убежать быстро, то по крайней мере воспринимать такую точку зрения с определенным сарказмом вы должны слушать только себя, потому что контакт со своим он не забываем. Действительно, вот это очень, очень важное чувство, когда он свой, он свой даже когда он сильно не прав, он свой даже когда он проиграл, он свой даже когда его убили. Потому что он настолько свой, что ты готов умереть и вместе с ним, и вместо него, и ради него. И, в общем, и твоя смерть тоже. Но ты не можешь поступить по-другому, потому что это твоя природа. Это твоя природа. Что делать с остальными богами, я вам, мой дорогой ученик, не скажу. Вам скажет это только та самая печать вашей богини или вашего бога которые точно знают, что с ними делать. Постарайтесь ее услышать, правильно.